Всем большой морозный привет! С вами канал МастерПро. Сегодня у нас 25 да? Yeah. Точно 25 Короче, морозец. 25, да? 25 января. Мороз, блин, минус 40 давит. Ночью, скорее всего, было вообще под полтинник, потому что я просто офонарил, машину свою завел, но тоже постарался, потрудился. Так вот. У нас сейчас стоит Вот такая машина Ляйсан Куб Ее нужно запустить Для этого мы будем проверять Вот такого образца Сейчас его из упаковочки вытащу Так, вот такое вот опусковое устройство би Или Basus. Или Bisus. Вот такая вот бандура. Заказанная была из Китая на алиэкспресс В комплекте в нее входит вот такой вот шнур зарядный И вот такой пусковой блок. Что в нем в комплекте идет? Да ни хрена, кроме него, кроме вот этих вот от трех позиций в комплекте не шло. Плюс инструкция по эксплуатации коробка. На этом блоке мы не видим никаких вот рестартных кнопок. То есть после каждого ухода в защиту мне приходилось машину, короче, я маслал ее до тех пор, пока не спустил ее до 16%. Вот здесь вот кнопочка показывает процент заряда. Пока до 16% заряд не упал, короче, и все. Кнопочка горела красная и уже, короче, пускающий не работал. То есть, проще говоря, после каждой зарядки, после каждого, после каждого прокрутки стартера приходится выдергивать его из блока, выдергивать крабики, короче, из аккумулятора и каждый раз вставлять и по новой все подключать. Для каждой прокрутки стартера. Чтобы вы понимали, это капец как неудобно, когда на улице минус 40, а ты бегаешь, пытаешься запутить машину. С виду он вроде бы красивый, чтобы вы понимали, это 20 тысяч миллиампер-часов. Ну, во всяком случае, как указывает производитель. Здесь имеется два порта USB, один зарядный порт, input вот на зарядку это Type C. Что конкретно я хочу сказать? В эксплуатации этот кусок говна, меня вообще как бы не понравился, потому что э, как это не иметь какую обычной кнопочки, да, чтобы после каждой, ну, хотя бы вышел, на кнопку нажал, пошел опять запустил. Они выдергивают каждый раз все провода, чтобы лампочка красная погасла, и потом ты обратно все подключаешь, она опять горит зеленая, и потом ты можешь опять прокрутить стартер. Для тех, кого не ест, это пиздец как неудобно. Это вообще неудобно. Но я это делал на полностью замерзшем аккумуляторе. Поэтому, скорее всего, из-за этого машина не завелась. Потому что аккумулятор обледенел, и пусковой ток просто через него не проходил. То есть, как бы вы ни старались, ни хрена не пропускал этот пусковой ток через себя аккумулятор. Поэтому сейчас попробуем запустить. Ты аккумулятор отогрел? Короче, мы сейчас отогрели, он, человек отогрел дома полностью аккумулятор, и мы сейчас проверим это пусковое устройство на прогретом нормальном аккумуляторе. То есть он сейчас не обледеневший. Сколько у тебя там кубиков? 1,3? Полторашка? 1,3 там кубатора мотора, и посмотрим, будет ли она работать на Nissan Q. Смотрим. То есть двигатель замерзший, аккумулятор отогретый, чтобы ну, не обледеневший. Сможет ли она запустить машину? Давайте проверим его. Итак, смотрим, да, после того, как вы устанавливаете блок, вот так вот она моргает. То есть, и как только вы подключаете крабики, она горит зеленым. И дает вам возможность прокрутить стартер. Идем пробуем. Так, даже положить тебя некуда. А, нет, есть. Так, где тут? Плюс здесь, минус тут. Подключаем. Так, и смотрим лампочка загорелась зеленый все пробуй крутить вот смотрим да все лампочка опять красным загорелась для того чтобы нам опять его запустить нам приходится отпустить все крабики и выдернуть этот блок обратно. Шо? Опять? Вытаскиваем. Лампочка гаснет. Затем опять его втыкаем. Она опять моргает. И пробуем еще раз. И чтобы вы понимали, таких манипуляций я сделала раз в 200. Вот опять зеленым загорелось. Начинай! Вот опять красным загорелось. И продолжаем вот такие манипуляции делать. Это конечно. Это конечно капец как неудобно. Че что Да не зальешь ты его. Почему? Что ты переживаешь? Залью, залью. У тебя мотор замерз, что ты хочешь? Дело вообще не в тачке, блядь, у тебя не заводится машина Давай Да, не хватает, цикл короткий Ты крути без остановки То есть смотрим наглядно Это. У нас цикл прокрутки не хватает Для того, чтобы запустить машину это, конечно, пиздец как неудобно. И я в этом плане вообще не склоняюсь, что это хороший аппарат. Цикл прокрутки очень маленький. Смотрим заряд. Заряда осталось буквально, было 46, стало 21. То есть его хватит еще на раз и все. Ну, максимум два. Да что ты, ебтельмот. Обратно подключаем, лампочка моргает. Все, загорелось. пробуй еще. Короче, это говорит о том, что фирма BCUS полное говно. Заказывать не рекомендую, это полная помойка и если вы действительно надеетесь купить себе хороший бустер, он будет стоить блин, очень дорого. Потому что этот на 20 тысяч ампер часов, а я приобретал на 10 тысяч ампер часов и даже замерзшую полностью машину я запускал даже тогда, когда у меня уже, уже и пускай что уже почти сдох поэтому не рекомендую это говно покупать 20 тысяч часов тут навряд ли есть и пусковой ток слишком маленький то есть цикл прокрутки очень короткий для того чтобы купить покупайте себе производителя от компании Карку в этом аппарате я полностью уверен а это говно я либо отправлю, либо разобью к кибеням, поэтому толку от него никакого его можно использовать как пауэрбанк Но как спускать не рекомендую Надеюсь, кому этот ролик был полезен Подписывайся на канал И ставьте лайки Всем пока А у нас осталось Так, 21 Я думаю, ненадолго его хватит